Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Что ж, кто смог так же, как и я, получить этот халявный премиум линкор 6 уровня Новороссийск. Ну, как я всегда говорю, халявно это, конечно же, в кавычках, да, деньги на это тратить было не нужно, но все-таки надо было потратить определенное количество времени. Но с другой стороны, если вы постоянно играете, задачи были несложны. Просто в игру заходим, играем, задачи выполняются, в итоге получаем корабль. То есть, просто получается за определенную долю активности в игре. Ну, один бой я уже успел скатать, пока еще в принципе не прочувствовал, но примерно, да, как себя вести в, в бою уже понятно. Ну, тут понятно даже если просто посмотреть, да, на ТТХ смотрим запас прочности 40 тысяч 100 то есть понятно линкор не обладает. Да, большой какой-то там сверхживучестью, <смех> поэтому стараемся вперед, особо не лезть, да, отыгрываем от средней, дальней дистанции, то есть по возможности где-то лучше да пропустить вперед какого-то союзника, который будет принимать на себя вражеские выстрелы, так сказать, <смех> впитывать, дамаг, танковать, а вы уже будете из-за спины союзников накидываться, ну, на накидывать, точнее, так же, накидываться, ну, такой, да, стиль в принципе, как и на большинстве крейсеров обычно. Сразу показываю модули. Благо, здесь их немного. Шестой уровень всего 4 штуки. В первый слот основное вооружение. Модификация 1. Второй и четвертый слот модули на живучести. В третий слот советую ставить систему наведения модификации 1. Ну, опять же, да, потому что советую играть на более дальние дистанции. Поэтому вот эта модификация, я думаю, будет весьма ну, самая полезная, наверное, в этом слоте. Да, потом, ну, сначала я думал поставить, как обычно, орудие главного калибра ну тут, опять же, да мы исходим из того, что какие показатели у нас у корабля есть И что мы хотим, <coughs> извиняюсь, улучшить Здесь поворот башен, но это учитывая, да, у меня там еще талант капитана Составляет 30 секунд, поэтому можно обойтись без вот этого вот модуля. Поэтому ставим систему наведения. Про ПМК забываем. ПМК здесь ну присутствуют, конечно, там какие-то орудия. Но базовая дальность 5 километров. Поэтому смысл на него Внимание обращать вообще никакого не вижу. Капитан у меня здесь с Кремля. На первой ступеньке специалист противоаварийных и ремонтных работ. На второй ступеньке наводчик и мастер ПЛО и. ПВО На третьей ступеньке отчаянной и основой борьбы за живучесть. На четвертой ступеньке мастер противоаварийных и ремонтных работ и мастер маскировки. Да, маскировку этого корабля. Ну, не такая уж... Хорошая Даже с этим талантом 13,5 километров. Ну, может помочь только в случаях, когда у нас идет перестрелка один на один. Там, ну, или, да, там на фланге, если нету эсминцев, нету крейсеров, нет авианосцев. То есть от линкоров эта дальность, в принципе, может помочь там в какие-то моменты отсветиться. Ну, ситуация, да, бывает. Может в бою сложиться, что даже такая маскировка нам поможет. Короче, отправляемся в бой. В очереди, ну, не почти, но преобладают, конечно же, линкоры. И даже больше, чем если все другие вместе взятые классы сложить, с линкоров будет больше, да. Это к тому, что вот сколько раз было, когда какие-то происходят изменения в игре касательно, да, там, линкорской живучести, когда затрагивается, особенно вот сейчас, когда там с подводными лодками, ну, пока еще непонятно, когда они у нас в игре появятся, да, пока что только как бы... Ну, как прокачиваемых кораблей, их пока что в игре нет, но в рандоме все равно их встретить, конечно же, можно. Да, там, за боевые задачи их дают как бы в аренду, там, на какой-то срок, не помню. Ну, я на них сейчас не играю, ну, их, в принципе, особо не играл, только вот, чтобы видео вот так вот записать. Ну, при этом, да, как сколько бы линкоры ни хранили, большинство игроков все равно предпочитает играть на этих кораблях. Ну, наверное, то, что они обладают все-таки самой большой живучестью. Хотя, мне наоборот кажется, чем больше линкоров в бою, чем тем лучше. Ну, только единственное, если ты не на каком-то легком крейсере, который частенько, да, где-то неаккуратно что-то довернул, повернул, тебя, бац, и в порт с одним залпом отправили. Бывает и такое. Причем даже с хорошими игроками никуда от этого не денешься. Но это как некоторые, ну или когда вот считается, что система больше все-таки плохим игрокам как-то больше подкручивает вот в плане вот кучности залпов там или меткости, когда особенно на дальней дистанции. Так, ну к семеркам попал, не очень комфортно, но зато нету авианосцев, но блин целых четыре эсминца. Ну это еще будет больше способствовать к тому, чтобы играть на более дальней дистанции сколько здесь у нас максималка, 17,5 километров, в принципе достаточно, чтобы держаться на безопасном расстоянии, не попадая под торпедные атаки ну я же такой человек, я не могу находиться на дальней дистанции, вроде думаешь буду, все, буду играть стараться подальше, а в итоге все равно оказываешься где-то впереди вот у меня прямо вот так как ну не знаю, куда-то двигаться надо а обычно двигаешься в сторону противника ну, в некоторых ситуациях, если, да, успеваешь, там, вовремя развернулся ну, Понятно, когда противников на фланге преобладает И чтобы не попадать под фокус, иногда приходится отступать Что поделать? Такая игра, такие условия Просто надо не забывать почаще поглядывать на мини-карту, да, смотреть, что делают союзники. Тем более, когда играешь на таком корабле. Ну, я в плане живучести. То, что, да, вроде бы линкор, но живучесть... живучесть хромает. Да, еще не забываем, что у нас аварийки могут закончиться. Их здесь пять штук, это, ну, благодаря таланту капитана. Так бы было вообще 4. Поэтому это рекомендую обязательно брать, чтобы аварий был... Хотя бы на одну, но больше Так, сколько дально... А, подводных лодок нет, в принципе Ну, все равно посмотрел <laughs> Дальность глубинных бомб 8 километров ну, Как там, авиаудар? Как он правильно называется? -то? Авиаудар глубинными бомбами Ну, или глубоководными бомбами Смысл от этого, в принципе, не меняется Частенько иногда, когда вот в бою вначале ничего не происходит Там одну-две минуты, пока противников не видно Начинаешь там что-то тут, тут, тут, тут почитаешь, там откроешь Тут хотя уже все сто раз перечитано Кто-то уже, наверное, изусть это выучил Я думаю, не один такой Так, будем надеяться Вот, на Колорадо Колорадо идет, танкует А мы дамажим Ну, он тоже, конечно, дамажить будет Ну, вот, танковать как раз здесь надо Колорадо. Семерка, он достаточно живучий. Я даже приторможу немного, дабы вперед не лезть. Еще и подлагивает бывает. А он вот сейчас прям оп-так видно было. Дюков-Йорк, вот. Фугасный линкор вообще встречать неохота, когда у тебя аварийка, ограниченное количество. А он как пить дать сейчас будет на фугасах. Хотя вот так, да особенно на низких уровнях Смотришь ну, Иногда даже большинство линкоров Как раз таки отыгрывает именно фугасные снаряды Чего я делать не рекомендую Я всегда говорю, что ББшки Только ББшки В 99% случаев заряжаем ББшки Ну если мы не играем на британских линкорах Конечно Там, там все наоборот, там фугасы Ну сейчас мы играем не на британском линкоре Поэтому Про фугаса забыли так, ну, осталось несколько, несколько сотен метров, вот, и можно наконец-то дать залп. Он еще так подкатился, подставил борт. Кстати, не пишет скорость полета снаряда? Блин, нет, жаль, не пишешь. Форту забыл посмотреть. Оп! Ха-ха-ха, 925, там непонятно, куда попало. У нас уже минус один эсминец, причем, блин, топовый. Плохо дело. А все, дюк убежал. Тут, походу, больше никого нет. Надо разворачиваться, уходить на центр, что ли? Или дальше здесь давить? Вижу, ну, так я не попаду. О! Вот. Сам к нам идет в руки. Давай, бортом выкатывайся. Меня не видно как раз. Я тут как в засаде сижу. Давай задом быстрее. Там еще и эсминец какой-то. Боюсь, маловато упреждения взял, поторопился Ну, может нет Оп, оп Ну, 12 тысяч, могло быть и лучше, да, возьми упреждение Я чуть побольше там Тут еще он нью идет Будет вторым моим товарищем В кавычках опять же У нас минус 2 эсминцы, кто второй? По двойски, во, у них минус один эсминец А ха тоже семер Значит еще не все потеряно ну, Нью-Орлеан, давай. Еще хочу цитадель. Вот сейчас упреждение возьму чуть побольше. Сейчас вроде неплохо летит. А -а -а, шесть, шесть сквозных пробитий. Короче, надо разгоняться, разворачиваться и забирать эти крейсера. А Тут что-то они какие-то наглые. Ну, а счет тем, людям, 3-3. База у нас С там что захватит. Убуденный, ну что, в порт пойдем? Или я промазал все-таки? Ну тут, в принципе, больше упреждения я бы не взял. Там остров мешал, но одну цитадельку выбить удалось. Надо, надо, надо эти два крейсера добирать. Они летят вперед, по мне вообще никто не стреляет, у них какие-то свои дела там. Так, надо подождать, пока он сейчас доциркулирует. Не люблю стрелять в убегающих противников. Упреждение рассчитывать неудобно и обычно урона немного получается. тз один снаряд там куда-то попал. Ну что у нас там? На Браун фланге, блин! 4 линкора. Давите! Че вы там прячетесь? У нас численное преимущество. Её, Орлян, ты арлян что мозохисышься? Не светился и радовался бы, уходил. Мне тут надо было. Надо было выстрелить. А, нет, да, вот урона даже белого не прошло, там непонятно как, он, блин, на корме пожар загорелся. Давай еще один пожар, блин, там новороссийский он тоже стреляет. Типа так, в прицел ушел, я, я его не вижу. Но он не попал, повезло, да? Так, здесь лучше по башне стрелять вот в такой ситуации. Да что ж ты будешь делать? Сквозняки, сквозняки, сквозняки. Дайте мне один фраг. Здесь Какой надо борт нет, с этим райком. Зашибись еще тут, весьминец. противника уже пробрался. А где народ весь остальной-то? Вот, тут второй фраг идет ко мне уже. Неудачно, я от торпедной борту. атаки ушел. Блин, он еще и с ГК настреливает. Это какой-то неправильный эсминец. Тебе, дружище, отсвечиваться надо. Но вот ситуация, когда по эсминцу, конечно, вот это единственный случай, когда, конечно, фугасы были бы подручные. Из-за того, что у меня сейчас башни заряжаются, да, не одновременно переходить на фугасы будет. Неправильно. Блин, да что так снаряды летят? Вот тебе и точность. Может и я, конечно, косой. Но нет, буду грешить больше на, на орудие. Че? Все, надо разворачиваться. Он сейчас будет заходить на торпедную атаку. Как раз он их сейчас сюда кинет, а я налево уйду. А мы пойдем налево. Блин, опять стреляем. Я ж все равно попаду по тебе рано или поздно. Что ты, ты думаешь что? Еще и в дымы засел. Сейчас надо отсветиться. Потому что, да, уходить сейчас налево, он мог уже торпеды сюда кинуть. Опасно. Надо вот в такой ситуации. Отсветиться. Ситуация позволяет, а потом уже менять свое направление движения. на фугасы. Ну, в принципе, на фугасы сейчас у него прочности немного. Тут и полного залпа хватит, и так. Даже сквозняками его можно добрать. Торпеды прямо по курсу. Вот. Торпеды слева по борту. От торпед ушли, теперь успеть его уничтожить до того, как он перезарядится. Кто-нибудь поможет мне? Никто не хочет помогать ПМК, блин, работай Нет, нет, но оно какое-то там присутствует Тут с эсминцем на кратке вообще опасно Но он сейчас на КД должен быть Сейчас сколько-то секунд О, попало Давай еще мастер ближнего боя возьмем Пожарная тревога. Ну Пришлось, блин, из ГК все-таки 5 линкоров всего осталось Ну вот, три фрага, 65 тысяч уже наковыренного Только теперь мне стрелять не в кого Хотя не факт, что мы еще победили Да, пять в шесть осталось Сейчас нет-нет, где-нибудь на фланге кто-нибудь сольется Не вовремя Не вовремя ну, что там по прочности у вот, союзников но ну, он эсминец можем потерять Если где-то неаккуратно сыграет К примеру, Щерса можем потерять Другой эсминец там наш непонятно Далеко ничего не видно так, лучше сейчас двигаться туда, где противников больше Это у нас левый фланг а, Хотя там осталось всего два линкора Вот у нас минус Шерс Там Дюк Йорк Где Дюк оф Йорк? Что-то мне показалось, видел, да? Дюк оф Йорк уничтожил Шерса А, это он, наверное, перед смертью успел Все, Дюк Йорка нет о, сейчас еще и центральную точку возьму. Можно, кстати, ремку одну использовать. Что-то я заболтался. Там достаточно уже прочности можно восстановить. Не, ну будь ко мне какие-то противники сейчас поближе. Еще можно было бы достаточно много урона наковырять. При этом я не потерял почти вообще прочности. Ну, сколько потерял, он почти все восстановлю сейчас такой ситуации даже точку брать неохота, чтобы бой подольше шел. Так что пойду вот сюда. О, этот там. Ага, у нас осталось 4 на 4. А тут подумаешь, может, все-таки лучше взять точку. А то вдруг сейчас все оставшиеся посливаются. Может быть, такое. Ну, хотя навряд ли, да, тут два почти фуловых линкора у нас еще, вон союзный. Пойду через точку, возьму так возьму. Нет, так нет. Ну, по времени, если не успею. Они у нас... что? Они у нас точку Б отжимают. Я не знаю. А, ну, вон кавуру, да. Вот, вот Прям только отвернулся туда, повернулся сюда. Он почти умер уже. Алло, как так можно вообще? Не знаю. Зачем борта ставить? Так, куда сейчас противник пойдет? Направо буду разворачиваться. Все-таки точку заберу. Ну, зачем рисковать? Да, осталось 7 минут, вдруг сейчас вот эти вот ковур сольется. И иконга тоже как-нибудь там. Вот, пожалуйста. У нас минус эсминец. Вот, уже втроем остались. А я точку брать не хотел. Вот. Теперь лучше сейчас довернуть, чтобы полный залп по нему дать. Да, вот, как раз маскировка сейчас мне на руку. Давай, четвертым, будешь моя копилка. Точку захватил, залп сделал, борт убрал. Все как по учебнику. Фрага нет, 5 800 Безобразие. Тут еще ашитак из другого борта, ем мое. А, этот на фугасах. И этот на фугасах. Ну мне сейчас лучше разворачиваться на ашитаку, наверное, уходить от этих, чтобы... Да, а то по мне все трое, получается, стреляют сейчас. Хотя нет, чё ж у этого прочности мало Надо попробовать ар арпешника Вот этого добрать Арпешник, ну буду надеяться Что он остался дальше на фугасах От этого мы борт убрали от бронебойщика Если этот на фугасах Ещё не так страшно, блин, а этот Меня в нос пробивает, да, я же говорил Линкор походу не отличается особой живучестью. Конга, блин, ур, давай выходите Мы сейчас втроем Забираем ашитаку Где этот, я его жду, а его нет, он прятался где-то вот он через минуту похилиться можно быть Здесь аккуратно аккуратно не знаешь куда доворачивать. блин нету фрага опять птз а, -а, -а тут еще и нельсон выпал Ай, надо торпешника срочно добирать. Можем продуть сейчас. Каскадом. Блин, он на ББшке перешел. Че в меня? Есть. Блин, зато борта шитаки подставил. Все, два пожара, Можно тушить. Туши, туши. Живем! Шитаки борт успел убрать, этот так притормозить лучше. А он просто на месте стоит. Так ты... Нельсон, уходи за остров, не хрен ты тут делал. О, хилку, хилку, блин, все, ничего не вижу уже, нервничаю. Пожарная тревога. По-моему, меня сейчас доберут, наверное. Сколько там, 8 секунд гореть осталось, не буду. Блин, уже не знаю, куда мне идти. Ну, в принципе, вовремя я ему орудие повредил. Так, у Нельсона сейчас прострела не будет. Поживем. Надо жить-жить. А Шитака тоже откатился. Может, еще до хилки доживу, да. Заключительно одной. Товарищи, давайте. Я отсветился. Нет, опять засветился. Что, Нельсон все-таки сюда пошел. Блин, 30 секунд, и я похилюсь. Сейчас Новороссийск. Новроссийской дальности уже до меня хватает. Ну, давай хоть один зал. Панельку. А -а -а, только одна цитаделька, и все, блин, в порт отправили. Обидно, досадно. Ну чё, вытащат они вдвоем, Не вытащат? Ну только не надо на таран. Конга, ну как-нибудь добери так вот. У него стволы вообще... Куда у Конга стволы смотрят? Непонятно. Ну все, минус Конга. Короче, мы продули всё. Ну и по-хорошему тут ничего изменить-то уже было нельзя. Вроде бы поначалу выигрывали, но под конец, как я говорил, да, союзники посливались... И все. Так, Ашитака, возможно, догорит. Ну, Нельсон там уже нахилился. У Нельсона хилка классная, конечно. Британская, фирменная. Сейчас по результатам боя посмотрим. Но Нельсон, наверное, скорее всего, будет на первом месте в своей команде. Так, Ашитака не догорел. Ай, да куда ты стреляешь, блин, Кауру? Вообще урона ему не нанес. Досадное, конечно, поражение. вести по очкам И в итоге так в конце обделаться 102 тысячи в итоге урона нанесенного 4, не, ну достаточно комфортно Я бы сказал, играть на этом линкоре Но опять же, если Соблюдать определенные правила То есть это не выходить на ближний бой Стараться отыгрываться от средней дальней дистанции Ну все, что я в принципе говорил в начале, так оно и есть Да, вот на практике В принципе, уже когда поиграл По ощущениям Понятно, да, ну 5 цитаделек Удалось выбить о, вот, вот кто мужик, вот кто тащил, но не вытащил, блин, скилла немного не хватило там, чуть больше бы, да, ну и везение опять же, вот сейчас Нельсону там, к примеру, не одну цитадельку, а три сразу, и в порт его за то, что вот так бортами ходит, это вот, да, вот четыре фрага, блин, своими фугасами настрелял ножок, ему стреляешь в борт, блин, а он, зараза, сквозняки ловит, ну ладно, одну цитадельку, ну что это такое? Вроде думаешь, да, сейчас я тебя накажу, а не наказывается. Система решила, что нет, сегодня, товарищ игрок, не твой день, поэтому у тебя будут сквозняки. Смотрим подробный отчет. Да, там даже БМК вон что-то настрелял. Пожар, 204 единицы урона нанес. Так, фугасами 5 попаданий, 1754. Ну, то есть почти 2000. Ну, ладно, это все ерунда. Вот, ну, 100 тысяч из главного калибра, да, причем 30 800, то есть практически, ну, или фуловый, не помню, сколько убыдено, там прочности, да, Нью-Орлеан, то есть два крейсера по факту удалось отправить в порт, Ещё и Усминца за 6 с лишним, тысяч ну, Арпешник вот этот долго жил, с ним что-то не сложилось, с Нельсоном, ну, один залп хороший получился, с Шитакой тоже как-то... Тоже как-то все фиговенько, да? И в дюков это, по-моему, самый первый залп, 925 единиц урона получилось нанести. Да? Ну, получается, еще в порту один корабль, ну, те, кто его получил, да, я хочу сказать, на котором есть повод два раза в год сыграть. Это на день рождения игры, когда у нас да, аналог новогодних снежинок, ну, и на Новый год, когда у нас снежинки, чтобы заработать вот этот праздничный бонус. Я единственное думаю, почему в танках не сделать тоже какую-нибудь такую фишку, да? Хоть Пусть повод, но два раза в год выкатить те корабли, которые... То есть, ну, чтобы был смысл в том, чтобы эту технику коллекционировать. Да, то получается в танках, ну, да, на каких танках ты играешь, а какие-то у тебя просто в ангаре стоят, ты их бывает просто, ну, продаешь, потому что кредитов, к примеру, не хватает. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Даже премы там некоторые, до восьмого уровня бывает, продаж. Ну, потому что, особенно когда ты играешь на десятки, когда ты заряжаешь золотые снаряды, этих кредитов постоянно не хватает, да, и чтобы вот этого не делать, то есть, да, танки не продавать, что, ну, чтобы в этом смысл был, да, к примеру, вот как в кораблях, вот это мне нравится, вот эта система со снежинками, почему бы в танках не сделать что-то похожее, тем более, да, это вроде не будет считаться, что у кого-то другого там идеи своровали, наоборот, да, как бы компания одна, надо делиться <смех>, своими идеями друг с другом, а то там это придумали, тут это придумали, и почему-то друг у друга не заимствуют. Для меня это как-то немного странно. А так, по-хорошему, идея со снежинками, ну, очень хорошая достаточно. Можно заработать, да? Вот и в танках тоже что-нибудь похожее. Ладно, в общем, оставим это на совести разработчиков. В общем, всем спасибо за внимание, не забываем подписываемся на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось.